Сегодня открытие охоты на водоплавающую дичь. Всех причастных поздравляю с открытием. Всем не пуха не пера Охота сегодня состоялась, была добыта большая уточка. Так что с полем. Всем ни пуха ни пера в наступающем сезоне.